потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Друзья, говорится о стройке дома, а вернее о двух домах, которые строили люди. И даже если человек не специалист в стройке, он понимает, что основание дома играет важнейшую роль. Аминь. Аминь. Мы ехали, вот, смотрим с Леной, такие стройки у вас, дома высокие, по-моему, это то этажей 24 строится, да? Стройка идет, значит, Украина живая. Аминь. Аминь. Все будет хорошо. В Харькове тоже хорошие стройки. Мы понимаем с вами, друзья, что основание дома играет важнейшую роль. Что же такое дом? Это образ нашей жизни на этой земле. Давайте скажем, это жизнь на этой земле. Друзья, строится дом, и есть основание. Другой дом строится и без основания. И Писание говорит, что дом, в котором было основание – когда были дожди, ветры, ураганы, этот дом устоял, а тот, который без основания потерпел крушение. Итак, мы с вами знаем, друзья, что камень – это Иисус Христос, да? Это Слово Божие. Безусловно, если мы строим свою жизнь на Слове Божьем, это всегда устоит. Даже если по-человечески мы смотрим на эту ситуацию, и мы понимаем, что для человека это сложно, для Бога, друзья, нет ничего невозможного. И заметьте, два были построены дома, и бури, дожди, ураганы, они коснулись одного и другого дома. Проблемы в нашей жизни – они примерно одинаковые у каждого человека. Проблемы, нужды, друзья, примерно одинаковые во всех. Но тот человек, который строил дом свой на камне, на Слове Божьем, он устоял. Тот, который на песке, он разрушился. Друзья, наша жизнь состоит из многих сфер жизни. И если мы наш дом, какую-то сферу жизни пытаемся построить без Иисуса, без Слова Божия, друзья, рано или поздно поплывет. Сколько бы мы ни пытались по-человеческой, как мир строит, наладить жизнь свою, служение, Бизнес, работу, отношения с близкими, с родными, нет разницы. Если там нет Слова Божьего, нет основания, это все разрушится. Знаете, кому-то хочется побыстрее замуж, кто-то хочет жениться. Махнул рукой, красиво я буду жениться, а верующий я не знаю, потом узнаю. Не устоит этот дом, к сожалению, друзья. Нереально ему быть целым и светить этому миру, если там нет Иисуса. Каждую сферу нашей жизни старайся строить на Слове Божьем. Каждую сферу жизни монитор и смотри, насколько эта сфера моей жизни в основании много камней. Это сфера нашей жизни, насколько оно соответствует тому, что говорит Иисус. Итак, почему разрушился долг? И почему другой устоял? Строили разные люди. Аминь, вы согласны? Строили разные люди. Но самое основное с этой историей, на что Иисус хочет обратить наше внимание, друзья, что один человек, который строил дом на камне, назван, Благоразумный. Тот человек, который строил на песке, назвал каким? Безрассудным. Вот корень этой ситуации, друзья. Вот корень этой ситуации строил безрассудный. Он строил отношения, но не рассуждал, какие будут последствия, если ты женился на неверующей невесте. Он не рассуждал, когда строил бизнес, и там воровство, взятки, и все подряд. Он не рассуждал, безрассудно, я буду строить бизнес. И поэтому даже христиан, эти бизнесы валятся, друзья. Безрассудность. Искореняй это своей жизнью. Я тоже. «Искореняй, приводи мышление в порядок Божий». И насколько это важно. Дай мне мою шпаргалку, что-то еще. Готовы слушать, друзья? Ну, немножко. Вы понимаете, друзья, это насколько важно. Я помню, какое слово говорил в прошлый раз, когда я пришел. Серьезно помню. Так вот, друзья, обновление разума – это действительно является важнейшей задачей в жизни христианина мыслить, как Бог, поворачивать все, как смотрит мир на этот э, мир, да? мы должны повернуть свои мысли и смотреть по-другому совершенно, как смотрит Иисус. И тогда твой дом, все, все сферы этой жизни будут основаны на камне, на Слово Божьем. И никогда, никогда не потерпишь неудачу, поражение и все то, что негативно. И вот смотрите, вот эту, друзья, э, э, вот этот урок знал Давид. Это еще Ветхий Завет, Псалом 118, самый большой э, псалом Библии. Посмотрите, что он говорит. Это был успешнейший человек. Ну, за исключением, возможно, там семья, дети, возможно, там камешек не совсем был хорошо подложен. Но в общем, это был успешный человек. И видите, он как говорит, у меня записано просто, я буду читать, может не открывать. Псалом 118, девяносто 97 по 99 стих. «Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем». И далее он говорит. «Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? Ибо размышляю об откровениях Твоих. Вы представляете, друзья? Вот что значит размышлять над Словом Божиим. Писание говорит, 1 Тимофею 4,16, «Вникай в себя и в учение, сравнивай и занимайся с ним, сколько, день, два, постоянно. Ибо так поступая, себя спасешь, и слушающих Тебя. Вот что, друзья, такое размышление. Как это вот практически? Практически это значит, знаете, закрыться дома и форточку закрыть, выключить э, мобильный телефоны, и все, все гаджеты и действительно окунуться в Слово Божье и позволить, чтобы Дух Святой начал говорить и расшифровывать Его Слово. Иногда бывает, мы приходим на служение или читаем Библию, борщ варим, машину ремонтируем, думаем за коммунальные. Думать нужно и за коммунальные, чтобы вкусный борщ был. Это все очень здорово. И машину ремонтировать нужно. Но поверьте, если мы ограничим себя конкретно вот, для Бога некоторое время и посвятим свои мысли, чтобы Он говорил нам, Друзья, это будет ценнее всего, что мы пытаемся переделать в течение дня, если мы конкретно в тишине проведем какой-то час с Богом в размышлении. Я вспоминаю несколько лет тому назад, и мы закончим, наверное. Несколько лет тому назад, э, ну, может, два, два с половиной, не помню. Приехал пастор Василий к нам. А перед этим я почувствовал, что Господь положил мне на сердце выписать все места Писания, которые касаются Духа Святого. От Матфея до Откровения. И именно вручную я стал на листике выписывать все места Писания от Духа Святого. И когда я дошел до э, Иоанна 14 глава, где Иисус говорит, что Он упросит Отца, и Он пришлет вам другого утешителя, Духа Святого. Я был один дома, никого не было. Я чисто вот размышлял над этим местом Писания. Бог, Ты прислал на эту землю такую же Личность, как Сам Иисус. Дух Святой, Дух Божий, Он на этой земле, Он во мне. Он со мною. И как только, друзья, я начал размышлять на эту тему, сила Божья сошла на меня. Фу, хотя бы сейчас ничего не помню, не сделал. Я упал на пол, друзья. И минут 15 я лежал под силой Божьей, размышляя об этой личности. И вот приезжает пастор Василий. Лена на кухне там что-то, она накрывала на стол, уже не помню. Не важно. И я пастору, говорю, пастор, вот такая вот ситуация была. Начал размышлять вот на это место я ему рассказываю, о, я на диване сижу, пастор передо мной. Говорю, пастор, вот начал размышлять на это место Писания, и говорю, сила Божья зашла на меня. Как только это сказал, Дух Святой сходит на тебя. И я снова перед ним оказался, перед, э, перед его, перед ногами, я оказался снова на полу. Богу не важно, о чем мы думаем. Богу не важно, друзья, Богу важно, о чем мы думаем, Богу важно, о чем мы размышляем. И Давид говорит такие слова. Войду в размышление о силах Господа Бога. Войду в размышление о силах Господа Бога. Важно, в какое размышление уходит. Мы входим в проблемы, в нужды, то, о чем Лена говорила. И если мы входим в этот страх, в ужас, все негативное, мы, друзья, ниже Плинтуса, несмотря на то, что детки Божьи, но мы барахтаемся там и пытаемся, когда ты, Бог, пошлешь ответ, а Он говорит, ты хотя бы мысленно научись по-божьему, как Слово Божье говорит. Когда мы входим в размышления, что происходит, друзья? Вот мы сейчас в этой комнате сидим. Мы выйдем в вестибюль, в офисное помещение, в другое какое-то помещение. Там не будет этой мебели, этих цветов. Все по-другому будет, правильно? Когда мы входим в размышление о силах Господа Бога, мы входим в другую реальность, друзья. Мы входим в другую реальность, и Бог с нами, Он всегда с нами, но Он говорит нам, Он направляет стопы наши, Он показывает выход с любой ситуации во всех сферах жизни. И этим самым мы подкладываем камешек под какую-то сферу нашей жизни, и если она будет подложена... Никакой дьявол, никакие злые люди и никакие силы никогда не выбьют это основание из наших ног. Аминь. Пусть Господь нас всех благословит. Послание короткое, но оно заключается в том, чтобы нам преображать наш разум. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь, от всего спасешь, от бед спасешь, от трудностей спасешь. И другим поможешь, потому что для этого мы и призваны Богом помогать другим людям. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благословляем Твое имя на этом месте и благодарим за это служение. Я молю Тебя, Отец, чтобы каждое сердце, которое сегодня принимало Слово Твое Господь. Оно было твердым, сильным во имя Иисуса. И чтобы каждое слово, оно дало свой прекрасный плод во имя Иисуса Христа. Пусть во всех сферах нашей жизни будет твердое основание Слова Божьего. Чтобы наши домы не поколебались и никакие трудности, ветры, никакие беды не смогли выбить из-под наших ног эту почву. Потому что мы будем людьми, которые мыслят, здравомыслящими. Мы будем, Отец, служить Тебе для Твоей славы, Твоей силою, Твоей мудростью, Твоим помазанием, Иисус, Твоей любовью, мой Бог, и всю славу за все. Мы всегда будем отдавать только для Тебя, нашего всемогущего, любящего Отца, Сына, и Духа Святого. Аминь, аминь, аминь.